на то расстояние, которое бы исключало подобные артиллерийские удары по жилым кварталам. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Дмитрий Масленников, Вести из Донецка.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 Еще война нужна. Про... Юнокович аргументировал, за выход из состава Украины проголосовали 90% жителей Крыма. Но здесь стоит отметить, из англоязычного текста интервью и слова бывшего украинского президента телекомпания исключила.